Наш, наш, наша первая точка отравна, это реклама это где мы ищем наших а, покупателей это очень сильно влияет на качество а, ваших покупателей, очень сильно, это пожалуй ключевое, а, с чего начинается вообще отсев, то есть сразу смотрите, даже не буду вас сейчас опрашивать, рассказываю как есть наши наблюдения показали, что большинство людей, которые преимущественно, то есть может быть перемешивание, конечно же, Я сейчас, э, нет абсолютно ничего. Но большинство людей, которые ищут себе недвижимость через расклейку, то есть они ходят, фотографируют все листочки, баннера, отрываются со стен вот, телефонных номеров, да, они ищут недвижимость себе через доски объявлений, в том числе. Большинство этих людей, не все, но подавляющее большинство, у них цель сэкономить, купить подешевле, купить без посредника, у них изначально такая цель. И обратите внимание на рекламу досок объявлений, как себя продвигает Авито, ЦИАН, из рук в руки, приходи, купи без посредника, Куп... зачем переплачивать, купи напрямую, не трать лишних денег и так далее. Они изначально себя так позиционируют и такую аудиторию, соответственно, привлекают. Поэтому, когда у вас подавляющее большинство клиентов оттуда, из них подавляющее большинство, тех, кто ищет самое дешевое. Сейчас мы еще поговорим, почему там вы вынуждены продавать самое дешевое на объявлений. Те, кто а, ищет собственника, попадает на вас, и вам нужно еще в отношении этого его уладить, и из них некоторые не готовы, в принципе, ну, они в принципе не готовы это делать, и вы, вы слышите в, в телефоне гудки после того, как говорит что вы риэлтор. Да? А, вы изначально работаете с людьми, которые вот такого качества. Вы изначально вот эту систему вот эту штуку, которую я говорил про а, качество трафика, вы изначально не выполняете, вы уже себя нагружаете лишней работой. Причем мало приятно на самом деле, да, согласитесь, что не очень приятно работать с людьми. Кто, кто уже осознал, что люди, которые покупают самое дешевое, даже если это у вас самый массовый продукт, да, в городе, вы его продаете все-таки, ну, что делать, продавать надо, продаем, а, что эти люди самые капризные, самые вредные, вот они... У них денег мало, но они выносят в мозг, как будто они покупают себе недвижимость там, за десятки миллионов рублей. А при этом люди, которые с деньгами, они лояльны, с ними приятно общаться, они такие, ну, с ними хорошо договориться, они понимают все, что вы им говорите. А те же вообще, ну, просто не хочется даже лишний раз им позвонить, потому что, а, приходится звонить, потому что не, выбирать не выбирать чего, да, тебе нужно с кем-то работать. Кто это чувствует, что люди, которые с человеком чуть повыше, они, ему ну, поприятнее как-то? Я не говорю, что это плохие или хорошие люди. Но у них поведение такое, поведенческое, поведение потребителя у них отличается значительно. То есть вам, как клиента, не очень, ну, не очень, скорее всего, нравится. Опять же, я не говорю, что плохие люди, которые ищут себе эконом жилье. Ни в коем случае. Просто у них такая потребность, у них такой способ поиска, у них такой способ принятия решений, и их в этом нельзя винить. Просто мы работаем с другими, вот и все. Ну, мы не. Пытаемся их переучить. Они всю жизнь так жили. Они жили до вас так, после вас так. Нет смысла их обучать. Мы ищем тех, кто готов с нами работать. Мы ищем тех, кто осознает ценность работы реактора и готов воспользоваться нашей услугой. А таких, поверьте, ну, достаточно.